здравствуйте продолжаем рубрику точка опоры сегодня как вы видите мы поговорим об общей точке опоры для всех нас для всех людей это о природе даже в таком вот неорганизованном виде природа в таком диком виде она красива и обратите как поют птицы Замечательно. Природа – это естественная точка опоры, и с ней надо всегда держать связь. Это наша суть, это наша глубина, глубина. Мы все вышли из природы. Вся жизнь на земле начиналась именно вот с такого хаоса природного. А потом только появились мы и стали организовывать этот хаос. А потом начали его гробить, к сожалению. Друзья, подумайте о том, что вы сделали для того, чтобы природа была у нас вечная. Что вы вложили в нее? Сколько посадили чего? Сколько вырастили? Сколько оформили каких-то участков земли красиво? Ой, как поют солови! Поставьте перед собой задачу что-то сделать очень важное для природы. И причем делать это не единовременно, а постоянно. Хотя бы дарите любовь, хотя бы радоваться ей. Благодарите ее. И она ответит нам тоже любовью. В центре города небольшая рощица, но ее облюбовали соловьи и перекликаются на фоне промышленных звуков, стройки. как красиво поют. Большая и очень важная часть природы это вода. Это действительно точка опоры, которая заслуживает отдельного разговора, и мы проведем его. А сейчас я просто хочу показать, что даже маленькая речка в черте города, имея небольшой перепад, обратите внимание, как она шумит, какая динамика, Почему мы так любим смотреть на не просто воду, а на движущуюся воду? А тем более любим водопады. Я, например, чтобы увидеть самый большой в мире водопад и, Агас, и, Гуасу, и Гуасу, который на границе Бразилии и Аргентины. Я проехал очень много. Потому что это запомнилось на всю жизнь. Это, каждая клетка наполнилась этой динамикой. Вода текущая, бегущее, тем более водопад, закладывает мощный динамический процесс в организме. Благодарю тебя, природа! Вот еще одно явление природы – море. Практически все любят море. Почему? А за его беспредельность, за его глубину. Это как раз то, что есть в самом человеке, но не раскрыто до конца. Очень мало людей, которые действительно беспредельны, глубинны. И таким образом через общение с морем они как бы компенсируют свои нераскрытые ресурсы. Так что, друзья, общение с природой это величайшая точка опоры и для всех. Здесь можно найти все, все для себя. В любой момент времени природа тебя порадует, успокоит и даст силы. Благодарим ее, дорогая наша зона.